Зано озеро закат, гневную суету остановив, Был прав ты в жизни или виноват, пусть вновь душа откроется любви. Пусть ветер, запах ржи Несет с полей И в роще Разбивают сами, Пусть счастливы Все будут На земле Которую Господь благословил, А жизнь идет Как в поле и бьется, как серебряная нить И не забыть счастливые глаза И первые рассветы не забыть Ты в жизни зря ни капли не пролей Каждый миг восторжен на воде, Ведь жизнь всего мгновения на земле Которые Господь благословил Жизнь потом научит нас вполне Добро и зло, что делал для других Обратно возвращаются вдвойне Чтоб душу не держать свою во мгле Чтоб честь свою и сон не забыть Чтоб добрый свет оставил на земле На то тебя Господь благословил Пусть ветер запах ржи несет с полей И в роще разбивают салонии Все будут на земле, которую Господь благослови, которую Господь благослови.